Так, друзья мои, с 22 по 23 декабря, то есть это получается приблизительно сутки работы, у нас планируется VIP-курс. Он будет строго ограничен по количеству людей. Я думаю, предельно понятно, почему это сделано, потому что это что такое VIP, очень важная персона, а самая важная персона у себя – это мы сами. да, Поэтому вот эта возможность когда э, произошло вот это вхождение в поток э, зимнего солнцестояния, то есть у, у, уже там э, не просто там, мысли немножко в порядок пришли, да? вы проучаствовали в таком в общем действии, в таком праздничном, э, вы вложились там в, в прокачку, меняется состояние, меняется энергетика, меняются поля. И э, практика показывает, что э, когда человек это сделал, ну там... Возвращаясь домой, немножко там хочется ну, как-то расслабиться, тем более, что тут уже э, новолетие, и как-то уже туда мысли идут. Поэтому э, что такое ВИП? ВИП – это дать себе еще возможность вот прям вложиться прям вот только в себя. Может быть, посмотреть на какие-то стороны, которые в обычной жизни… Ну, мы все так устроены, знаете, вот… Э ну, не нравится куда-то смотреть. Ну, завтра посмотрю, ну, потом посмотрю. Ну, я же вот... Зато я вот тут молодец, да? То есть речь не о том, где вы молодцы, где вы не молодцы. Дело в том, чтобы повысить вашу эффективность. Причем это не обязательно про деньги, не обязательно про что-то прям такое вот совсем очевидное. Это то, что касается лично вас. Вот вы живете, и есть что-то, что, что дает вам ощущение жизни, счастья, драйва, интереса, даже если что-то не получается, даже если какие то и сложности. Но когда вы вот в этом потоке находитесь, то э, какие-то вот эти вещи, они по-другому совершенно воспринимаются, не как страдание, не как что-то такое, что вот непреодолимое. А, и вот как себе помочь, простроить, создать такую базу, чтобы следующее лето у вас прошло драйвово, чтобы вы вышли на очень какие-то глубокие сокровенные свои потребности, запросы, потому что часто бывает, и у меня были такие люди, в том числе там на личных консультациях, много денег, материальная реализованность, там семья вроде, все вроде есть, а почему-то начинает что-то сыпаться, интерес к жизни пропадает, где что, куда человек повернул не туда, чего он себе не додает какую сторону смотреть? С точки зрения материального, проявленного, там, такого очевидного успеха все есть. А почему? а почему тогда? Где счастье? Да? А где энергия? А вот посмотреть в эту сторону и выстроить свой поток очень личный, очень сокровенный, особенно зоны, которые... Может, даже сами себе под подушку тихонечко, а в обычной жизни не трогайте, туда посмотреть, почувствовать и вложиться в этот поток. Вот это задача нашего вибдня. дня Если вам это отзывается, пожалуйста, постарайтесь заявиться заранее, потому что может случиться ситуация, когда уже количество мест занято и просто вы не сможете попасть. Так что всего вам самого доброго. Решайте.